Здесь воды не было. Uh -huh. И товарищ решил мне сделать там приятно, Он говорит, есть у меня эскаватор, давай я тебе выкопаю водоем. Uh -huh. Ну давай, говорю, копай. Я думал, это будет небольшой uh -huh. такой котлованчик для поливки воды. Uh -huh. Значит, он копает 3-4 дня, а я, у меня в это время не было. Я приезжаю сюда uh -huh. и а, смотрю, что здесь гора вот этого всего грунта. Вот, я испугал, воды нет. Uh -huh. Я испугался, думаю, что же будет, куда я это все дену, ну, надо закапывать же это все обратно. Я говорю, ну, давай, говорю, еще немножко покопать день, а потом, ну, там, сколько-то часов, потом уже решим. И в какой-то момент э, сдается телефонный звонок, тогда еще тут связи-то не было, откуда он мне позвонил, говорит, uh -huh. слушай, я чуть не утопил эскаватор. В общем, он загнал эскаватор сюда вниз, uh -huh. копанул. И как вода это рванула вверх, что он еле-еле смог этот вытащить. из, А эскаватор был просто опытный, он успел захватить ковшом за берег и просто сам себя вытащил. И они его чуть не утопили, этот эскаватор. То есть и вода это заполнила в течение нескольких часов. И с тех пор она просто уже не уходит. То есть во что мы попали, я не знаю. То есть вот прокопали целое история. А сейчас здесь рыбы, а да? реальный водоем, он недорогой. А метров, наверное, здесь 150, и там дальше небольшое озеро, вокруг которого вот развивалась эта деревня Жилина. То есть вы внедрились да. в эту водную систему? Ну, наверное, да. Мы ее не нарушили, мы, в принципе, ее развиваем. Здесь, во-первых, у нас рыба, во-вторых, экосистема рабочая. То есть здесь утки, вокруг них цапли, еще что-то тут, те, которые на них охотятся. Камышей не было, камыши я привез ага. и сам их посадил. И они сейчас разрослись уже до неприличных размеров. Вы их взяли из природы? Из природы привез и просто посадил несколько ага. прижились, штук. Прижились Да, они прижились, они уже не то, что прижились, тут уже... А здесь можно плавать, купаться? Или... Нет, здесь нет. Это просто рыбы, кормежка. То есть это такой водоем, который облагораживает? Да. И вид, и вода, и влажность. И в то же время просто увлечение. Вот видите, сколько это только мело. Там очень много рыбы. Вы просто... ее запустили? Да, это мы ее запустили. Мы ее, мы ее кормим. Просто ловили и еще даже покупали. Глубина, кстати, какая? Где-то около 4,5 метров uh -huh. есть песок. И уже вокруг песка там и ил образуются, эти червяки живут то зимой что мы делаем мы делаем прорубь вот ставим а, специальный компрессор и он воздух прокачивает и поэтому у нас рыба не умирает естественное так. дно да то что прокопали там да, не да прикрыто, да, там... да да вот этот боковина только бетоном закрыта mm -hmm. чтобы не разрушалась вот эта вот вся система mm -hmm. иначе она поползет mm -hmm. а низ он как рабочий так он и рабочий Потрясающе. Да, Потрясающе. Поэтому, да поэтому поэтому сейчас ну, это такое приличное строительное сооружение, конечно. Ну, все, да, естественно, все надо продумывать. Пойдемте, грот покажу. Камень, да, и настолько здесь вот хорошо. Смотрите, видите урожай, да? Угу. Настолько он здесь хорошо хранится. Опыт уже показал многих лет, что это самое вот здесь место капитан. Все... Раньше это было как амшанники, да? Да, да, да, да, да. Да, да, да. Mm -hmm. Поэтому вот весь урожай, который в этом году уже собрали. Ну, у нас семья-то небольшая, нам этого, естественно, все достаточно. Ну, вот у вас отборная в этом году? Да, ну как... Хороший, он тоже разных сортов, мы его где-то там вот ходим и чеснок, но этим занимается жена уже, конкретно с тещей, они уже это все знают. Вот эти вот травы тоже естественные, да? Да, да, это природные. мы все... Природные. Природные, да, я стараюсь их не сильно стричь. Mm -hmm. То есть я вот, ну где-то мы подстригаем, конечно, а так хочу, чтобы вот вокруг этого, видите, вот дикость тоже определенная, mm -hmm. да, то есть растет, растет, что здесь растет, многое даже и сами, может быть, не знаем. По сути дела, вот вы здесь проводите эксперимент, на самом деле, да. Да? как вот в искусственных условиях. Да, и поэтому я уже тоже говорю, если есть что-то вот, я готов вот говорить, давайте попробуем, вот, может даже люди там целую диссертацию написать там или вот нау да, какую-то научную работу эксперимент ну, какой-то провести конечно да мне дорогой. да мне самому интересно то есть что здесь может прижиться или с друг дружка как они будут жить да вот это было бы интересно у вас есть такая идея здесь высаживать растения, которые во первых живут по шкартостане и привлекать какие-то новые сорта которые могли бы у нас даже теперь вот эта идея у меня появилась давно ли да ну где-то наверно года два я начал с этой идеи жить и потому что сейчас все условия для этого есть то есть почему бы это не сделать mm -hmm. да? то есть создать систему может быть какую-то оранжерею небольшую или цветочную какую-то клумбу или просто цветок посадить тот который вот будет расти Выходим из зоны вашего водоемчика и попадаем вот в интересное тоже пространство. Здесь недавно был такой бурелом, да? Он наступал вот сюда, да? Заболоченность. Заболочность, да. Uh -huh. Вот и вы взяли ее и усилили, то есть прокопали немножко здесь. Ну немножко прокопал, буквально чуть-чуть, чтобы появилась вода, чтобы убрать вот эту буреломность. Uh -huh. Свалочность такая вот этого всего. Такая да, такая Да, интересная. и теперь экосистема работает так, что здесь у нас утки, у mm -hmm. нас здесь сапли, у нас здесь вся живность. Естественно, тут лягушки, ужи, ежи и так далее, и так далее. То есть эта экосистема, она заработала. И вот я думаю, что если еще хорошо все почистить, вот сообщая, может быть, можно создать целый тут вот, целый парк. То есть вот это выросло само собой. Это выросло само собой, это все природное, мы в этот процесс вообще не вмешиваемся даже. за исключением вот этого газончика, который ну, это реально да. газон. Это, Ну, если можно назвать его газоном, газон, то это газон. газон. Тоже разнотравие, да? Mm -hmm. То есть я не стал делать жесткий спортивный газон. Еще есть идея посадить здесь много каких-то луговых цветов. Не знаю, это бредовая свою идея И чтобы у меня здесь какой-то вот был, да, может быть, частями, может быть, чтобы здесь вот луговые травы росли. Еще есть желание, у меня есть место, где можно посадить э -э землянику именно вот та, которая растет в природе. Луговую, да? да? Луговую, да. То есть, на самом-то деле, у нас здесь есть грибницы, вот в лесу, когда мы их собирали, и в какое-то время здесь появляются грибы. То есть, появляется маслята, появляется опята. Наверное, у вас есть какие-то зоны лекарственных трав, нет? Нет, пока нету. будет душиться. Да. Это, ну это пока все на природе собираем, а так... И, наверное, здесь это, стоит это сделать. Ну, да. Если им комфортно, конечно. Да, надо посмотреть. да. Может быть, они не очень любят воду, да, то есть, влажную какую. Они же более Засушил. Ну, посмотрим, проэкспериментируем. Если немножко применить фантазию, немножко посоветоваться со специалистами, то можно из природных условий сделать вот такой вот чудесный, я не знаю, парк. То есть создать какую-то экосистему. Я думаю, что у многих такие возможности есть. Около водоемов много участков, которые могут это сделать. В принципе, не требует это много затрат. По сути, это только энергия твоя, твое желание. современного садоводства, внедрение природы. Единение природы. Единение да, да, с природой с природы, на своем да. дачном да, участке. Совершенно верно.